Приветствуем вас на канале Мое дело ТВ. Вы готовы вести бухгалтерию самостоятельно или доверить ее знакомым или родственникам? Договориться об обслуживании с приходящим бухгалтером? Или все-таки включить специалистов в штат? Ну или вовсе найти себе бухгалтерский аэроссорсинг? Список таких вопросов всегда актуален и решается каждым владельцем бизнеса без исключения. Сейчас он стал буквально жизненно важным. На кону задача сохранения организации в текущих условиях или деятельности предпринимателя как таковой. Сегодня мы в отделом консалтинга, поможем вам разобраться во всем этом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих вариантов и по итогу обязательно дадим рекомендации, на что делать упор при каждом из них. Первоначально начнем с вами составляющих учета. Для наглядности мы подготовили вам слайд. Вы можете увидеть его далее. Теперь рассмотрим каждую из составляющих подробнее. Оля, что бы тебе хотелось отметить в первую очередь по учету? В первую очередь отмечу, что качественное ведение – это один из критериев успеха вашего бизнеса. Все мы знаем, что цель работы компании или индивидуального предпринимателя – это доход. Все остальное уже просто проза. Факт остается фактом. Есть доход – значит, есть смысл вести этот бизнес. Качественный учет компании – это низкие налоговые риски, оптимизация налоговой нагрузки – и налажные процессы работы, которые тоже, как и сам бизнес, отражаются на прибыли. Перед каждым бизнесменом стоит задача организовать не только учет, но и процесс формирования отчетности. При этом обязательность представления отчетности в налоговые фонды приводит также к необходимости общаться с сотрудниками госорганов. Да, и прибавьте к этому взаимоотношения с поставщиками и покупателями. На достижение договоренности с контрагентом. ведь это еще не все, далеко не все. Сделку необходимо оформить документально, продумать оптимальные сроки оплаты с учетом налоговой нагрузки, правленческого учета, определять комплект документов, которым она будет сопровождаться, организовать контроль за соблюдением ее условий и весьма желательно устное общение, конечно же, с партнером, подкреплять деловой перепиской, и слова к делу не пришлешь. Да, согласна. И разобравшись со всеми процессами, специалист по учету сумеет организовать налоговое планирование, выбрать оптимальный режим, условия получения отправки платежей, порекомендовать включить определенные условия в договоры с контрагентами с учетом вашего режима налогообложения, дать рекомендации по распределению финансовых потоков, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Ну да, все верно. Что сказать? Задачи предбухгалтерам поставлены на важнейшую. Поэтому к выбору формы форм организации учета обязательно нужно подойти со всей ответственностью. Да, это точно. И, как мы видим, вариантов много. Да и выбор неплохой. И поскольку мы говорим о бизнесе, для каждого осознанного выбора, а мы говорим именно о нем, обязательно должны быть критерии. Какие же это критерии? Первый – это цена вопроса, второй – риски, и третий – временные затраты. Рассмотрим каждый из предложенных вариантов организации учета, оценивая их как раз по приведенным выше параметрам. Да, и для наглядности опять мы представим вам слайд, вы можете увидеть его далее на нашем экране. Первый вариант учета, который хотел бы сегодня озвучить, это самостоятельное введение бухгалтерского учета. Безусловно, это наиболее дешевый вариант. Он оставит кошелек бизнеса полным, с одной стороны, но облегчит ли это жизнь бизнесмену, это, конечно же, другой вопрос. Если идти по нашим критериям, то здесь, конечно же, цена – это бесплатно. Поэтому сразу переходим к следующему критерию — риски. А риски, несомненно, есть. Во-первых, у бизнесмена может попросту не хватать знаний. И он может совершать плачевные ошибки в рамках своего учета, как минимум, платить не вовремя что-то или не нести до расходы на штрафы, пени, а, на какие-то пени, причем не только от государства, но и от поставщика по договорам а то и заниматься разблокировкой расчетов счетов компании. последний и вовсе чревато потерей дохода за период разблокировки, конечно же. до Да и покупатель может и подождать, да, есть нормальные позитивные покупатели, которые могут пойти навстречу. Но все знают закон рынка, надо брать покупателя, пока он горяченький. И если у вас достаточно распространенные услуги или товары, то конкуренция, конечно же, на рынке велика. И лишнее время позволит, во-первых, сравнивать вас с другими, проводить, скажем так, не всегда позитивный анализ конкурентов, да, в вашу сторону. И вас Возможно, сделать выводы, опять-таки, не в пользу вашего бизнеса или запросить за это особых условий, например, скидки, бонусы, отсрочки, оплаты, особенно если это происходит постоянно. Плюс это скажется на вашей репутации как стабильного поставщика, соответственно. Да, я предлагаю рассмотреть следующие критерии, это временные затраты. Самостоятельное ведение учета потребует от бизнесмена хотя бы минимального уровня специальных знаний. Да, все мы это понимаем. Если сложно сходу понять принцип ведения налогового учета, необходимо уделять время каждый раз при любой бухгалтерской задаче, чтобы вникнуть в процесс учета и формирования отчетности, а также тонкости, как та или иная сделка отразится на вашем учете. Да, я приведу пример для наглядности. К примеру, радостная новость для бизнеса. Вы вышли на экспорт, продвинули свои товары в другой стране. База покупателей, конечно, становится выше. Цены, вероятнее всего, тоже становятся выше. Спрос становится выше. Казалось бы, прибыль и еще раз прибыль. Только считай, да. Но экспорт несет за собой определенные налоговые и таможенные и прочие обязанности. А получить деньги от продаж всем хочется уже здесь и сейчас. И, конечно же, максимально ими воспользоваться. А чтобы самому осилить этот процесс учета да, таких операций, придется изучать тонкости учета в бухгалтерском, налоговом учете по экспортным операциям. И это я еще, конечно, отдельно не уделяю внимания курсовым разницам. Соответственно, риски ошибок тут э, довольно велики. Но за ними еще и придут солидные затраты времени бизнеса, соответственно. Да, значит этот вид организации учета не может быть оптимальным, ведь вместо того, чтобы уделять время своему бизнесу, придется обязательно вникать в специфику учета, либо обращаться за дополнительной консультацией к соответствующему специалисту. А это, по сути, возвращает нас к пункту один по цене, и все уже кажется не так дешево, как казалось на первый взгляд, особенно если помимо потери дохода посчитать и налоговые риски в денежном выражении. Да это все действительно так. Поэтому рекомендовать именно вариант самостоятельного ведения учета, продуктивного, да, вот такого варианта учета, можно только тому бизнесу, у кого все, ну, совсем просто, да, деятельность налажена по факту, ведется там в свободном графике, ну, или рост дохода и развития бизнеса совсем не является целью, да. То есть есть реально время, когда можно заказы отложить, да, или запуск продукта отложить. И действительно заняться а, вопросом учета, возможно найти там, специалиста какого-то, консультанта, который разве вам покажет эту сделку, вы наберете руку и все сможете делать самостоятельно. Но это возможно, опять-таки, только в таких условиях. А на нашей практике такие примеры действительно встречаются, но очень редко. Мало кто открывает бизнес, не рассчитывая на рост на большой доход, да, на привлечение клиентской базы. А в любом случае привлечение клиентской базы – это стабильный спрос, да, соответственно, стабильное предложение. В большинстве случаев, если, скажем так, бизнесмен пытается успеть и там, и там в одном лице, то довольно часто это все заканчивается не очень хорошо. На практике наших клиентов таких примеров очень много которые потом в дальнейшем, конечно, приходят в аутсорсинг. Особенно, если у этого бизнеса еще есть сотрудники, рисков становится еще больше, потому что тут помимо рисков работы с контрагентами, с покупателями, с поставщиками, а, с государством, да, по тому же самому экспорту, возникает еще риски работы с сотрудниками. Здесь тонкостей тоже очень много может быть. А, штрафы трудовой инспекции очень большие и, скажем так, наносят серьезный урон вашей деловой репутации, соответственно, в том числе и как работодателя на дальнейшем поисков кандидатов. А, и здесь, конечно же, помимо того, что если все-таки вы ведете учет самостоятельно, да, и возникают все вот эти вытекающие проблемы, то у вас будут а, довольно немалые траты на разовые услуги бухгалтера, да, все же, либо каких-то отдельных налоговых консультантов, юристов и так далее, на все то, что можно было сразу предусмотреть а, в учете заранее, да, перестраховаться соответственно и привести порядок на квалифицированном уровне. Дорогие зрители, для наглядности все итоги по самостоятельному ведению учета, которые нами были сделаны ранее, мы свели в один единый слайд. Вы можете увидеть его далее. Далее перейдем к следующему варианту учета. Это вариант учета знакомые близкие родственники. Все мы понимаем, что бизнес – это бизнес, и тут надо подходить к такому выбору с холодной головой. Поэтому поговорим о плюсах и минусах семейного бизнеса. Каково это, когда вы развиваете дело, а родственник или близкий друг ведет бухгалтерский учет? Идем также по нашим критериям. Первый – это стоимость. Когда бухгалтер – член семьи, никто посторонний не сует нос в финансы. И на зарплате можно ну, значительно сэкономить или вовсе ее не платить. Ведь тут в бизнесе все свои. И, как говорится, все в семью. Пока все выглядит выгодно, не правда ли? Но э, рассмотрим вариант, что родственник или друг э, не настолько альтруист и все-таки хочет э, денежный бартер взамен за такие услуги. Э, потому обсудим вариант экономии на зарплате, при ее наличии, конечно же. Ведь специалист со стороны захочет оплату по рынку. А родной тете, к примеру, можно просто доплачивать к пенсии ну, или сестре к ее основной зарплате. И как бы все довольны? Да, вариант возможный, но важно признавать, что дешево и качественно это не всегда одно и то же. Компетентный бухгалтер постоянно прокачивает свой профессиональный уровень вебинары, семинары курсы повышает квалификацию, соответственно. Во-первых, работает а, зачастую в развивающихся компаниях, да, с активным бизнесом, с разными отраслями. То есть опыт за спиной довольно такой немаленький и зачастую практически серьезный. И это немаловажное вложение средств, соответственно. Ваш бизнес — это не только типовые процессы, которых достаточно почитать в интернете. К тому же постоянное обновление законодательства и нестандартные ситуации, да, которые могут происходить а, в компании, да, либо на рынке, соответственно, либо какие-то законодательства, изменения к тому же например та же самая пандемия санкции требует компетентности нужен пример легко допустим вы принимаете на работу граждан другой страны трудоемкий процесс, завязаны серьезные ведомства, миграционную службу, МВД, налоговую, ну и штрафы там, скажем так, красивые, да? а, довольно немаленькие. С каждым таким работником а, будет своя отдельная песня, взаимодействие, отчеты, сроки и прочее. Поэтому здесь надо подходить к ситуации с умом. Здесь нужен действительно квалифицированный специалист. Да, это точно. А у меня еще один пример из нашей практики, кстати. Пришел клиент, который снимался с учета по торговому сбору с помощью своего друга. Заявление было отправлено не в установленный срок и не в корректной форме. Но ни один, ни другой это сразу не поняли. Осознание пришло уже позже вместе с требованием на уплату торгового сбора за три квартала, естественно, пенями и штрафом, пока они спокойно спали. Друг на уровне своей квалификации решить ситуацию не ну просто не смог. А сумма сбора была достаточно значительная, накапала уже порядка 200 тысяч рублей. И исходя из данных, ситуация была вроде как нерешаема. Но данный клиент обратился за разовой услугой к нашим юристам, и они нашли за что зацепиться. Клиенту повезло, что в тот момент законодательство по срокам снятия с учета менялось, и ему, по сути, предъявили все на основании новой редакции закона. А наши юристы уверенно доказали, что это изменение обратной силы не имеет, и что клиент в рамках старой редакции закона сделал все верно. Сумму требований аннулировали, 200 тысяч осталось в бюджете бизнеса. Да, пример очень показательный. Но что сказать, вот вам вполне наглядный пример, что такие задачи решаются на профессиональном уровне, компетентным бухгалтером со стажем, чтобы не упустить выгоду, не ставить под вопрос репутацию компании, соответственно. Поэтому, если выбрали близкого человека, тогда не скупитесь на его реальную квалификацию, развивайте его, купите доступ в справочно правовую систему. Кстати, у компании «Мое дело» есть своя справочно правовая система, которая действительно пользуются крупные компании, учебные учреждения. А платные подписки бухгалтерских журналов, у нас тоже есть свой журнал, ну или можно найти любой другой, соответственно, журнал, или любую другую справочную систему. Но, конечно же, насколько это станет дешевым тогда в части цены, это опять-таки остается под вопросом. Цена, конечно же, подрастет. Но еще раз повторюсь, что если вы все-таки выбрали близкого человека, то здесь необходимо вкладываться. Квалификация на месте просто так не возникает, да, соответственно. А некоторые роковые ошибки могут очень э, тяжело и серьезно обойтись вашей вашем местности. Да, согласна. На этой ноте перейдем к следующему критерию э, риски. Если учет ведет друг или родственник, то сразу представляется, что никаких подстав, утечки информации не будет. Ведь вы с детства или там всю жизнь даже да, друг друга знаете, живете рядом, доверяете ему как самому себе, ну, мало ли. Там, может, ваш учет ведет там, тетя, бабушка, мама, соседка, там, или вообще супруг или супруга. Выделим главное части безопасности учета еще раз. Чужих в бизнесе нет. Экономия на зарплате есть, сочувствие к вашим усилиям и душевность проявляется, доверчивые отношения, потому что дружите с детства. Но все мы помним, что у каждой медали две стороны. Наша ситуация, естественно, не исключение. Абсолютно верно. Понятия чужих в бизнесе нет, на первый взгляд, очень заманчиво. Но и свободы принятия решения тоже не будет. Если бухгалтера супруга, средства на расчетном счете легко трансформируются в новый ремонт, а не в новое оборудование. Либо необходимость этого оборудования будет доказывать. К примеру, если у вас нет приходящего бухгалтера, вероятно, ну грубо даже приходящего или просто бухгалтера, то значит у вас нет понятия полноценного бухгалтерского учета, соответственно, скорее всего, и нет управленческого учета. Поэтому доказать эту ценность будет ну, очень сложно, да? не показывая какой доход, она действительно может привести это оборудование. Хватит ли у вас аргументов доказать свою точку зрения? И стоит ли семейное счастье таких разборок? Не каждый бизнесмен согласится на такое. А, поэтому здесь надо, конечно же, подходить с умом, сразу обговаривать, соответственно, всю эту ситуацию с супругой, объяснять, что непосредственно, допустим, предприниматель бизнеса, вы, да, вы принимаете ключевые решения, что мнение, там, допустим, даже по учету, Возможно, не влияет да, на какие-то на вложения инвестиционные расходы в оборудование, в новые проекты, может быть, в рекламу или что-то еще. Здесь каждый должен сходить из своего опыта. Следовательно, надо будет прокачивать родственника, соответственно, и доказывать обоснованность своих решений. Если мы говорим о друзьях, то текущая судебная практика в спорах, к сожалению, доказывает... Обратное, скажем так, да, что друзья в бизнесе это самое лучшее, что может быть. Сочувствие, доверительные отношения, к сожалению, ничего не гарантируют, потому что Деньги — это все-таки есть деньги. Финансовые неурядицы по вине друга могут стать вашей головной болью, из которой, от которой сложно будет отказаться, да, особенно если тесные взаимоотношения близкие. В результате можно не только проблемы с налоговой получить, но, возможно, и друга потерять, да, если вы выберете, к примеру, бизнес. Вот и получается, что все не так радужно, как кажется, к сожалению, на первый взгляд. Да, лента права абсолютно, здесь я соглашусь. Поэтому применять такой вариант можно, но только если вы реально уже вели бизнес с этим человеком. Он зарекомендовал себя именно по деловым качествам и порядочности, да? хотя и тут риски все равно не исключены. В части членов семьи тоже отвергать сразу идею не стоит, но необходимо изначально установить четкие правила принятия решений, обсуждаемой информации. Все-таки бизнес – это бизнес и ничего личного. Для наглядности итоги по данному варианту ведения учета мы свели на слайдах, которые вы сможете увидеть на экране далее. Отдельно хотелось бы еще раз остановиться на варианте ведения учета родственниками, близкими друзьями, соответственно, и дать такую рекомендацию, что если вы осознанно, даже оценив все плюсы и минусы, выбираете вариант учета близкими, да, соответственно, то необходимо юридически формировать эти взаимоотношения, возможно, там, трудовым договором, да, либо договором РУПА, если у ваших близких есть, допустим, открытые пэлиш что-то тому подобное, да, или даже компания, соответственно, не делать это из-под полы. А в чем будет плюс такой ситуации? Во-первых, услуги родственника будут материально оценены, и, соответственно, подход к этой работе будет соответствующим. А, плюс что далее? Вы можете в договоре сразу прописать все необходимые договоренности. Выложите все карты, скажем так, на стол. А свои требования соответствующие, да, что вы хотите, чтобы точно было включено в учет, чтобы потом вам не искать дополнительно. Да. А вы можете прописать, где и за какие риски, каким образом, да, грубо говоря. А все вопросы, которые вас действительно волнуют. А тут же можно ввести позицию, соответственно, близкого человека, там, друга, родственника, супруги и так далее. В отношении этих вопросов. Здесь ситуация, как с брачным договором. Это не очень комфортно, это довольно сложно, это зачастую в первую очередь воспринимается негативно, но зато это регулирует сразу взаимоотношения. Вы сразу проставляете, грубо говоря, определенной рамке, да? вы ставите определенный, а, скажем так, на определенный уровень выводите взаимоотношения, соответственно, и все уже решено заранее. То есть определено, что в этом случае так, в том случае, и так. А, это нормально. Это правовая практика ведения бизнеса. Все-таки бизнес э, бывает семьей у сотрудников да, компании, бывает семейный бизнес или подряд, но все-таки бизнес э, не как семья таковая, да и надо понимать, что здесь в первую очередь о, необходимо определять внимание на его развитие, на рост дохода, соответственно, да, на рост рейтинга, да, компании, а, на раскрутку компании и так далее. И все-таки бизнес здесь в самом непосредственном бизнесе играет в первую очередь. Поэтому рекомендуем все-таки, если вы подошли к этому варианту осознанно, то тогда заключите договорные взаимоотношения, а, пропишите все как надо. А, «Исключите правовые риски на будущее». А, как поставить друг, да, допустим, или на что повлияет жена и так далее. Понятное дело, что не все возможные ваши требования юридически корректны, но здесь уже поможет юридический специалист разобраться да и подсказать, что можно действительно сформулировать договор, а что, скажем так, нельзя, что рискованно, что опасно и так далее. Здесь важно все-таки подойти к этому вопросу квалифицированно и обратиться к соответствующему специалисту. Ну, а мы перейдем с вами к следующему варианту учета, это приходящий бухгалтер. И здесь снова пройдемся по нашим критериям. Первый, конечно же, цена. Безусловно, услуги приходящего бухгалтера обойдутся меньшую сумму, чем услуги штатного. Как правило, приходящие бухгалтера имеют э, ИП уже оформленный да, и сотрудничают э, с клиентами в рамках договоров ГПХ, да, соответственно, чтобы не платить там как физическим лицам там, НДФЛ тот же самый. Да, а, возможно, теряют на взносах, но зато платят небольшой налог. А, поэтому делаем временный вывод, конечно же, звучит неплохо и очень даже дешево. Но ну, так ли это на самом деле, разберемся дальше. Да, действительно, звучит неплохо. Но, а что же насчет рисков? Давайте рассмотрим этот критерий. Для начала нужно помнить, что у такого специалиста вы, скорее всего, не единственный клиент. Поэтому для сотрудничества с вами определен день недели или даже несколько дней в месяц. Бухгалтер забирает поступившие документы, формирует те потребности, в которых возникло за время его отсутствия, выполняет другие задачи. Все как бы неплохо. Но в жизни бывает всякое. Допустим, приходит сложная ситуация, а такой бухгалтер с учетом своей квалификации ее взять не готов, ну, поскольку не хватает у него опыта для этого. Не исключено, что кроме каких простейших операций такой бухгалтер вести не может ничего. Либо такой бухгалтер просто не на связи или занят другим клиентом, что вполне логично, ведь вы у него не один. А для вас такое промедление ну, элементарно грозит срывом договора. Соответственно, приходится э, либо э, делать все самому, и, или терять потенциального клиента. И, казалось бы, в деньгах выиграли, учет организовали, но в оперативности потеряли. Также приходящий бухгалтер, как правило, не полностью погружается в тонкости вашего учета и каких-то отдельных дел. А потому э, человеческий фактор э, в части ошибок для бизнеса ну, не исключен точно. И тут можно поймать уже целый букет. И штрафы, пения, блокировку счета, что еще хуже. Да, и бывают крайние ситуации. Приходящий бухгалтер, скажем так, ушел и не вернулся, как Карлсон из мультика. И не всегда это объясняется его злым умыслом. Из опыта наших клиентов бухгалтер был госпитализирован, к в срочном порядке. И по своему физическому состоянию, ну, просто не мог там ни на телефон ответить, не мог ни документы вернуть, ни учетную базу предоставить, соответственно. Такой вариант, э, как бы, является рискованным и не всегда удобным с точки зрения доступности специалиста. Поэтому критерии времени и рисков тут то тоже под большим вопросом. Реальный плюс – только цена. Ну, если мы действительно реально смотрим на ситуацию. И то при условии, что остальные два критерия э, не обойдутся вам в копеечку. Да, абсолютно верно. Ведь может э, получиться сэкономить финансово, но потом такая экономия может обернуться с другой стороной. Э, для наглядного понимания по этому варианту учета мы также подготовили слайд, который вы можете посмотреть далее. А я предлагаю рассмотреть еще один вариант учета «Штатный бухгалтер». И снова начнем с первого критерия – цены вопроса. Это свой собственный сотрудник, который всегда под рукой, его проще контролировать. Учетная база ведется на вашем компьютере, документы не покидают офис, и наказать за нерадивость проще, чем приходящего бухгалтера. Премия, например, лишить, да, то есть безусловные плюсы присутствуют. Но стоимость услуг такого специалиста выше, чем у приходящего бухгалтера, причем значительно, и не только по сумме его заработной платы. Помните, мы в ответе за тех, кого мы приручили. С точки зрения государства вы работодатели несете социальную ответственность за своего наемного работника. В финансовом смысле это выражается увеличение расходов на сотрудника минимум на 30% к сумме его вознаграждения. Это пенсионные, медицинские, социальные взносы, взносы на травматизм. А я еще хочу добавить относительно развития такого сотрудника, ведь чтобы ошибок не было, бухгалтера надо будет развивать. Редко они хотят это делать за свой счет э, ваших интересов. А специалисты с определенными знаниями долго на одной должности с одной и той же зарплатой тоже не будет сидеть. То есть будет необходима мотивация, соответственно, для того, чтобы сотрудник развивался, а это опять попахивает дополнительными тратами. Соответственно, то есть цена будет значительной. К этому надо морально готовиться сразу. Хороший специалист дешево стоить не может. Да, так и есть. Далее рассмотрим следующий критерий – риски. Ошибки в работе бухгалтера вы будете покрывать, естественно, из своего кармана. Самое большее, что можно сделать с нерадивым специалистом, это уволить его. Но сумма штрафов и пений это не снизит. Ну и в части увольнения не все так просто. Как правило, с ним надо договориться на определенную сумму, так как увольнение по статье, ну ох, как спорно в судебной практике. И чаще всего суды вносят решение в пользу сотрудника. Ну, кстати, если говорить о рисках, связанных с недобросовестностью бухгалтеров, достаточно просто, скажем так, перевести выдержки из обращений наших клиентов. Они будут представлены на слайде далее, которые вы можете посмотреть. Но предварительно я что отмечу, что, возможно, некоторые ситуации из перечисленных там могут вызывать улыбку, да, но в целом, конечно же, картина довольно печальная. Отсутствие контроля за работой приходящего специалиста, невозможно разделить ответственность с бухгалтером, такой вариант предусмотрен только для возможности главного бухгалтера, приводит к таким выпиющим последствиям. Некоторые специалисты используют учетные базы, полученную привычку для монального шантажа. Когда да? понимают, что сотрудничество с ними подходит к логическому завершению, ну, когда, допустим, компетенции не хватило, да, допущена серьезная ошибка. А... Все сотрудники реагируют по-разному, все мы люди, да, у всех своя определенная психика. Почему такая развернутая, серьезная, обоснованная судебная практика у нас по трудовым спорам существует? Потому что, конечно же, каждый реагирует на увольнение по-своему, да, либо на причиненный ущерб компании тоже по-своему. И вы, соответственно, тоже можете, грубо говоря, среагировать скажем так, не очень положительно, как я проговаривал ранее, но, к сожалению, статье статью уволить сложно, да, и предъявить официально какие-то серьезные такие а, процессы, да, или аргументы, там, не знаю, те же самые прогулы, состояние алкогольного опьянения или тому подобное, ну очень сложно на самом деле. Здесь необходимо будет писать, соответств... ну, подготавливать, вернее, соответствующие документы, писать соответствующие докладные, да, все это фиксировать, ну, и готовиться к тому, что навряд ли сотрудник будет этому рад. а Навряд ли он будет рад потому что ему потом будет сложно найти Работу, соответственно, после всего этого, и явно пойдет в трудовую инспекцию жаловаться и отстаивать непосредственно свою позицию. И уже там в суде придется доказывать обратно, скажем так. Далее также вы сможете увидеть сейчас чуть позже на экране слайд, на котором будут сведены итоги такого варианта, опять-таки, с плюс минусы по нашим оценочным критериям, и уже сделать осознанный выбор для себя, соответственно. Предлагаю перейти к такому варианту ведения учета, как аутсорсинг. Ну и, конечно, идем по критериям. Первый – это цена. Нет бухгалтера в штате, нет рабочего места для него. Нет потребности в специализированных программных продуктах и тратах на них. Не болит голова о том, как выбрать действительно стоящего специалиста из кандидатов и заплатить за это компаниям по подбору персонала, либо кадровым сервисам. В наше время без этого уже практически никак. Объявление в газете вряд ли найдет вам хорошего специалиста, да и специалиста вообще в целом. Да, также отсорсинг пережит фонд заработной платы и существенно те же самые социальные гарантии, там, взносы за сотрудника и так далее. В то же время расходы на отсорсинг обоснованно еще уменьшают налогоблагаемый доход, ничуть не хуже зарплаты. Поэтому в зависимости, конечно, от вашей системы налогообложения здесь надо исходить, но расходы включить можно. Я добавлю, что бухгалтер на аутсорсинге не болеет, не уходит в отпуск и не увольняется. Разумеется, все эти события не исключены и даже обязательно бывают. Отдых – это святое. Но на вашем бизнесе это никак не сказывается. Взаимозаменяемость – головная боль аутсорсинговой компании. Кроме того, бухгалтер на аутсорсинге всегда на связи. И техническая поддержка и доступ к учетным базам. Круглосуточно, без выходных и праздников. Ну, конечно, и тут надо подходить с холодной головой, искать не просто дешевый, а качественный аутсорсинг. Это должен быть продукт, у которого процессы автоматизированы, есть своя система учета, высокотехнологичные все процессы, где риски, то есть э, на рынке много компаний, да, готовых предложить качественный подход, допустим, к делу, но мало кто готов платить за те риски и ошибки, которые не могут совершить. Поэтому, чтобы не разбираться потом по договорам да, и так далее, что к чему и доказывать в судах, лучше сразу пойти к той компании, Которая свои риски застраховала и готова, грубо говоря, платить по счету. В аутсорсинге «Мое дело» каждому клиенту представляется бизнес-консультант, который выполняет роль вашего представителя внутри нашей организации, получает от вас запросы, организует работу специалистов для решения ваших задач и так далее. И в этой ситуации берем на себя смелость заявить, что бухгалтерский аутсорсинг подобные варианты развития событий исключает в принципе. В сегодняшних реалиях бухгалтерский аутсорсинг – это динамично развивающаяся отрасль. В настоящее время полным спектром услуг аутсорсинговых компаний, в число которых входит и компания «Мое дело», удаленно могут воспользоваться клиенты со всех уголков России. Серьезные аутсорсинговые компании не только решают насущные проблемы клиентов, но и рублем отвечают за результаты своей работы. В частности, компания «Мое дело» застраховала ответственность перед клиентами на 10 миллионов рублей и включила условия финансовых гарантий в договор аутсорсинговых услуг. Да, и как вы понимаете, это большой плюс. Стоимость услуг аутсорсинга зависит от выбранного вами тарифа. Но даже самый требовательный клиент с максимально расширенным набором услуг может реально сэкономить свои средства, получив при этом не только поддержку со стороны специалистов учетного дела, ну, бухгалтера, да, но и, например, юридическую поддержку, консультацию опытнейших налоговых консультантов, по кадровому учету, ну, и других профессионалов, соответственно. услуг бухгалтерского обслуживания компании «Мое дело», хотелось бы отметить, что тариф обслуживания компании включает в себя большое количество услуг разнопланового характера, востребованных и необходимых для корректного и безопасного учета бизнеса. Подробнее информацию о нашем аутсорсинге, об имеющихся тарифах, и предложениях и их наполнении вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылка на наш продукт будет в описании под этим видео. Дополнительно отмечу, что при выборе аутсорсинга компании надо подходить рационально обязательно оценить, оценить рейтинг компании спектр предлагаемых услуг особенно того что входит в тариф к примеру на нашем тарифе входит все самое необходимое что может потребоваться в процессе деятельности проведите анализ конкурент сравните все что предлагается на рынке Приведу случаи с практикой в части анализа сравнений. К нам достаточно часто приходят клиенты, которые ведут учет на другом аутсорсинге, которые приобретали, исходя из цены тарифа, но с малым наполнением услуг. Поэтому все, что приходит извне, к примеру, там составление трудового договора, там разблокировка счета по вине компании или проверка контрагентов, не входило в их тариф, им приходится тратить сверх стоимости средства текущего обслуживания. Да, цена играет ключевую роль, но наполнение продукта – наиболее важный критерий оценки. Поэтому лучше сразу купить продукт с хорошим наполнением, чем позже платить дважды. Возможно, не все, что входит в тариф, вам понадобится сразу, здесь и сейчас, да, но в дальнейшем обезопасит вашу работу и подстрахует ее по всем основным направлениям ведения учета. И не будет необходимости в трате лишнего времени и средств на дополнительные услуги. Да, все верно. В качестве вывода важно отметить еще, что ведение бизнеса с применением услуг бухгалтерского аутсорсинга – это действительно перспективное направление организации бизнес-процессов. Это качественное делегирование да, определенных функций ведения учета бизнеса, которое позволяет э, вести учет предпринимателю свободно и непосредственно заниматься именно бизнесом, именно тем, что он продает Производят, реализуют и так далее. Это мировая общепризнанная тенденция. Такой способ введения учета экономичен, минимизирует ваши учетные риски, позволяет учитывать все изменения законодательства без вашего участия. Ну, либо с минимальным, если прям совсем, да, скажем так, об этом вас необходимо увидеть и так далее. Максимально сокращает расходы вашего рабочего времени на эти специфические задачи, ну и доступен всегда и своевременно. В рамках текущего ролика мы рассмотрели варианты ведения учета, прошлись по критериям каждого варианта. Ваша задача, если вы только открываете да, бизнес, либо планируете открыть новое направление и на распутье, да, какой вариант выбрать, а, оценить все плюсы-минусы, все возможные варианты, скажем так, сравнить, и определить наиболее оптимальный для вас. А компания «Мое дело» всегда готова поддержать вас и предложить помощь как в виде разовых бухгалтерских услуг, так и бухгалтерского сопровождения на тарифе, либо разовых юридических услуг, или опять юридических услуг на тарифе, так и ведение учета например, на любой системе налогообложения, которая вам необходима. А компании «Мое дело» имеет расширенный опыт доведения учета в абсолютно разных отраслях, что немаловажно. И не только, там, допустим, с какой-то определенной категорией клиентов то есть это малый, средний бизнес, у нас и предприниматели есть, и компании есть. Соответственно, есть большой спектр клиентов, есть а, где опыта набраться, да, и что вам предложить, соответственно. Ну, а чтобы быть в курсе всех важных актуальных тем, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы под видео, не стесняйтесь, мы обязательно дадим вам обратную связь. Все пожелания относительно новых эфиров обязательно учтем, при выборе тем. А, также дополнительно хотелось бы отметить, что у нас есть отдельный телеграм-канал. Ссылка. Ссылка на него будет представлена в описании. В нем мы разбираем ежедневно в будние дни законодательные изменения, да, новости, которые происходят сейчас, а, скажем так, на рынке бизнеса, да, в налоговом кодексе, возможно, которые связаны а, непосредственно с там учета. Также разбираем практические материалы по ведению бизнеса которые важно знать, важно знать какие-то определенные тонкости, постраховаться заранее. Поэтому, если хотите получать такой полезный контент для себя, то также подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте в курсе. Ну, мы желаем вам удачного ведения бизнеса и до новых встреч.